на всем привет, дорогие друзья. С вами я, Фрэнк. Сини, обновление 1.6. Подходит. Объясняю, почему 20 числа не вышло обновление. Потому что у меня забавится рабочее пространство в MC-креаторе. Ну, она просто не хотела работать, как бы. Баговалось, там крашилась в итоге мне пришлось переделать полностью весь мод, полностью весь мод, прям вот самое начало, но ну, посмотрите, смотрите, много там и много чего нет, рут еще нет, о, дом ведьмы, ну много чего здесь нет, как-то что мне пришлось очистить, как бы вот так вот. Я как бы, не как бы грустно. Но с помощью этого я научился много чему. И не допустил таких багов, как в прошлых модах, например. Вот. Еще обязательно заходите на Дзен, подписывайтесь на Дзен. Добейте мне там 100 подписчиков, пожалуйста. Вы же это можете? Можете. А мне будет приятно. 100 подписчиков на Дзен. Просто вот. Взять на дзены все. И заходите в описание. Там будет оставлен дзены еще дискорд э, Discord, официал Заходите в мой телеграм-канал, же ссылочка в описании. Там я выставляю про себя, свою личную жизнь и все такое. Всё, переходим к... Дуру. А ну, нет, ушел. Скажи, Молодец, Чиху. у меня. Молодец, щенок. Только беги щенок, О, щенок. Арабская. Я на... жален на... Я а -ха -ха -ха -ха -ха. Ладно, Жален, я тебя отпускаю. Я И понесел, Жален. Я... Может, ты к нам поднимешься? Да, иду я уже, иду. Как? Кстати, когда это... я трансформируюсь, у меня эффект пропал. Это обновление 1.6. После многих Ра, данных шлангов ш... И обязательно те, кто будет снимать обзор на мод. А вы будете снимать только тогда. Так, те, кто вот сейчас тут вот вы находитесь, все yeah. обзор мода выйдет. Ой, мод Залей, сам не? выйдет после 4 декабря. Да. То есть 5, 6, 7, 8, 9, 10? Примерно до 10. Вот где-то 10. После 4. И до 10 должно где-то выйти. За то, и 20, 20 числа а тоже месяц. будет обновление. Будет в месяце два обновления. 10 или 7, 8, 5, 6 и 20. Как 20 обычно. графики не будем менять. Всегда 20 где-то будет. Пей, Итак, начнем мы с Тасманда Так. Его пофиксили. Его пофиксили. Во-первых, для мода использования вам нужен будет пихью. Также мы анимировали. Теперь Тики двигают ноги, руки, там, Но тики такое. ноги есть, и руки. Тики-ноги есть, они анимации есть. Кстати, пошли. нельзя. Смотрите, трансформация. Я не могу трансформироваться, потому что тики очень далеко. Тики уходит вообще. Почему? Тики, changing... be... давай. Пока-пока. Пока-пока, бабочка. ладно. что Ты хочешь что Да потом ты, всего потом. Вот, Тики, далеко не сможете, только близко. Тики, давай. Мне ты, есть... ты куда-то улетел. Я вообще в я... Я... Я... Просто... Ты в улетел? улетел. Я рассказываю сейчас прикол. Я эти трансформации кинул ее и э, умер. И у меня выплатили. Я больше не а. Я сейчас, когда трансформировался, ее долетело туда. Она установилась, или что. я туда перенесся. Интересно. А, кстати, использовал этот Баба Шанс? А я... Да и типа. ладно <сörт> Почему <сörт> такое сопротивление маленькое? А, можешь, можешь, вот, можешь вот это на их суперкос разбиваюсь Ладно. Ну, <сörт> ты, <сörт> <сörт> ну <сörт> ты там еще <ты> там кое-что там еще ты там еще что-то <ко> не доделал Я не понял почему мне урон то наносится уже сопротивление 40 миллиардов Можешь не проблема Ладно Я потом исправлю это конечно же Нет ну что с ее? йо как обычная вот. Нет, Также не обычная, не совсем обычная. Все уже видели это, но в прошлом обновлении еще вышло. Ее такое вот. Ай. Так она раскрывается. Подожди, а, ты. теперь кнопки а? вот такие раскрываются, вот такие кнопочки. Первая кнопка вот эта, нажимаем, открывается ее. Пока тут достать ничего нельзя, но потом будет нам можно достать по там поменяться не только еще вот это а потом вот это менять можно поменялся костюм выпал супер шанс сейчас я покажу вам все супер шансы о там самые бовый будет покажу новый не на новый меч вот оно это по идейке вот это этот Сентибак был нет, это было у всех злых бак. Ну да. Представляю, как кости. Представляю, как этот вот добавится на атернес, и там будет. И там чисто кости с талисманом. На нем урона пока нет, но это временно. то 10 или 7 5 8 10 выйдет. Как бы трансформация. Тики Не показал вам всю одну прелесть. давай. И трансформации дет Так, теперь используем новый. Кстати, квагатама Сейчас. Так, теперь квагатама У тики тоже есть. Ага. Сейчас он мне прыгучит, соберётся. Вот, Гугу Гага. Вот, Квага Та, Матике. Смотри, смотри, Фроме, э, смотри. Я вижу. For... Так, ладно, берем. Eh, Супер-шкод. Также мы добавили звуки. Придеваешь в очень высокую, между прочим. И ну, тут миграешь. что? Что тут? Вот так, клизм. Ну, типично. Опять я Ой, меч не пропадает. Ну, ладно. Это тоже исправненько. Так. Так, так, так. Бжален. Бжален. Бжален. А если я сейчас упаду. Не получу урон? Парализуй меня. Здесь я не получаю урон. Да. Парализуй меня. Да, подожди. На, типа, говори. Эй, больно. Так, э -э! Вот работает вот так вот ее, как бы... Веном на букву Эту. Можете сменить, там используйте Веном. При использовании Венома, Если вы детрансформируетесь, Веном спадет. А а я ей. весь твой. Давай. Детрансформация. Э, а, а ты на урху использую. Я а я детрансформировался, и веном пропал. Ну ничего не изменилось. Дракон. Изменилась. На самом э, деле. Это Ой. Тигр. Ой, точно, тигр. Изменилась. У тигра не изберу силу. И тут появилась Давай Смеш. И да, и разлом. разлом. посмотрите на какой он, классненький, красивенький. Классно, давай, давай самому, самому, давай самому сочному под конец. Ну вот, и Всё больше, по порядку, кстати, вы силу все. больше Начинай У Начинаем самому иди, новому. К мышам мы перейдем попозже. И к дракону они обновились. И к собаке. Это мое. Это собака моя. Итак. Опа. Мы увидим. Потому что тебе поговоришь тут. Мы становим. А силу можно один раз использовать. Да, силу можно один раз. набью. Используем это, и меня бить никто не может. Все. Иди помойся. И Иди через одну-две вы ну, можете бить меня. Все. И большая силу использовать не могу. где трансформация. Также вы уменьшаетесь. Каприки. Здесь тоже обновился. Каприкит тоже обновился. Во-первых, один, перейдёмся кисточка. Она не вот так вот обновилось. Тут и все как было, но добавился щит. Теперь смотрите. Генезис. Бей меня. Сработа. А ты иди помойся. Иди помойся. Так я могу за к тебе. О нет, не могу. Нет. А так, не могу. а теперь я убираюсь. Жален, да, давай! Ага, пошел ты вон. Это тоже не нравится. Не используется Леном? Нет. Да, идите, помойтесь, а кто это сделал? У меня такого мне Вот. На мне при... сделать. Давай, иди спускайся, ты один. А на чья? Что он не работает, или работает? Я не помню уже. Так я ж с тушара. Так, дальше. Петух вот не поменялся. Орико, по да. что-то там, я не, не знаю. А Орико восход, пойдите, да? Не знаю. Итак. дальше да. он. Петух раз не поменялся. Петух не поменялся, и все сложно. А нет, кофе. там не, не, не то из не работает. И все. Итак, дальше. Оригумарин. Оригумарин. Насчет кролика, насчет уха одного. Одно ухо типа треугольное, а другое типа простое. Из у меня костюм не сохранился, из-за этого кстати, я не смогу исправить. Тихо, костюм, Знаешь, что сделай? Сделай, вот. чтобы э, вот это зонтик... Да, о, что? Я, я это хотела сказать. Он открывается вообще-то по А я не знал. Я знал. А, я хотела это только же сказать. Ну ладно. Окей, нормально. Я знала то, что он открывается, потому что я знал. Зонтик теперь открывается. Ну, прикольно. На вот эти осталось вот, только силы вот сделать, вот да? И Тебе 5, осталось только сил сделать. А теперь переходим к новеньким. Ну, а может, собачки? Нет. Это к дракону. Да, их мой любимый телесс. Ну, кстати, дайте костюме. Вот такие вот, видите, в центре. Молния. Ветер, огонь, молния. Я нажимаю... Огонь, огонь, я тут молню. А. Это молния. Молнию. А... Тушите. Хочешь... Нажал молния. Ой. Надеюсь, нажал, что он, он это умер. пофиксит. Умер. И смотрите. У вас. Пропался значок молния. молнии. Дальше вы используете вин. Дракон ветра. Дракон ветра. Можете также так отменить на вот это. Нажимаю. И я а, так я так. Но она все равно используется. Погоди, а почему, а почему молния до сих пор бьет? Вот вода самая лучшая. Мне нравится вода. А почему молния до сих пор бьет? Где бьет? Она, она уже. Не бьет. Била. Она долго билась сейчас. Да. Нет. Я сейчас Но смотрю, как нет, не лагает, прям молния а, била сзади. А, воды вы Нет. не можете почему-то отменить, почему? Я не знаю. Ладно, это, вода. это бак, наверное. Ну мы исправим. Дед трансформации. теперь, а, а, теперь у, у вас ноль. Хочу... Теперь у вас идет дед трансформации. Все. Ну или он, он там не так. к кролику. Вот этому. Это мое. Выбираем, ну, например, покажу. мой любимый костюм. Бол, молния до сих пор а, бьет. Волки. Я там один я... был не вижу. У меня Феликс сразу смотрит. Надо сейчас опять видеть. Мол не увидите. <смех> не Нет, я не вижу. Смотри, а собака самая лучшая. Смотрите, видите? Смотрите на меня. Так вот а хрис... теперь на нельзя объединить э, этим. Э, как его забыл? Такой шкатулка вернуть. Нельзя вернуть э, это объединить. Нет, с... Как его зовут? Флавна. Потому что, что она у, у меня не времени это делать. Я сейчас уже поэтому внезапно вот обновление. Вот, как... Смотрите, теперь мячик у меня деактивированный. Я нажимаю на способность. У меня мячик активированный. И теперь я иду такой, например, вот прячусь мражника. Он поставил какую-то фигуру. Да где она пьет? Там, э, это просто небо меняется, да. нет, Боже, а, молния бьет. Молния, да, реально. Это, меня же, это Может тебя это. погода тут какая-то не, нечистая. И теперь <laughs> я смотрю. Да нету свет и дождь. Да нету свет дождь. Да, ты, да свет и дождь дождя нет. Смотрите, и мы отойди. Кутыдю. Алло. Я тут типа слежу, слежу. А потом там супергерой берет. Иди поговори Берет супергерой такой. Или и все. И ты можешь использовать из выразь, но у тебя будет шкатулочка со всеми талисманами, и ты будешь ха ха, -ха я злодей, <treasure> вот. Я всегда буду злодей. неудобно. Теперь вот привыкнешь к этим. как это. Оп. трансформер. самому последнему. Теперь возвращаем телесман. Дорогой, дорогой, подожди. Что-то не так. Что-то не так, подожди. Это Да, спасибо, спасибо. Спасибо, не харкай. Вот такой костюм, это мульти-мыш. Он на ко мне, коврик-стиль. И на эш выносится. Это сколько у вас будет клонов? Два клона, три клона. В вас? Клона, включайте. вас, да. Вы это не клон. Вы это человек. Вы, клон, это Клона персон. будет два. Здесь два, значит здесь три. Вы четвертый, но вы человек. 5, 10. Давайте используем где, например, 10. Уменьшаемся. Почему, почему я уменьшился? Потому что это. Потому что у тебя костюм. наверное. Человек, один, один и тот же человек, и Привет, мои собратья. Привет, мальчик... тоже... и теперь мы можем стать сюда. а, смотрите, а у меня, у... Меня как раз мотиклон убил. Ну, и... Иди помойся. Вы почему ты были тупые. Ну, вот, когда а я, я, я, я ударю, я Я ударю мультику. У меня сам мультикон пойдет. Двадцать, двадцать, вот это я. Это я. Смотря не нападет. Да. Так, лука, лука, иди ко мне. Подожди, это если я ударю людей, это я ударю мультикона, то он на вас нападет. А? Если мы тебя ударим, бесполезный. Они бесполезные вообще. И трансформация. Всё. Ты еще всех убил. Ах, а, это так понятно. не должно работать. Там да, иди помойся, ты иди, иди вот помой. Иди утопить. Вот Итак, иди помойся. Иди утопить. Это пофиксишь, ты будешь возвращаться и клоны будут убираться. Как они не могут убираться? Если надлежит убираться, ты иди. Я раз... ты иди обижает, так что я обижаю ты иди прелен. ты меня снова убил, просто вот. Я не знаю. Пой, мне надо бить. Так, дальше показываю комнаты. Там и там. Вот, благо. Давай, иди, пока. Дусу не. вайс Рикс, спражник. Труд. Тут... А это альянс. но он пока просто будет как оличка, пока не... не будет робит, но это как вадатама, просто есть, чтобы она была просто так. Да, И, про про И да. по функции у них нету. Просто да нет. обезьянный человек. Почит. Да, потом ты эти блоки ломает. Так, возвращаем. Я не знаю, что это такой маленький чат, потому что не надо с него брошить. Так, чтобы можно было с рук воровать. Я бы тебя все своровал, что можно. Ну это самое лучшее Да, вот тут Посмотрим, что я достану со дна морского. Время пошло. Я, наверное, гравий достану. Давайте дизайн. сделаем. Что я сейчас достану? Грави, вау. Я прям... Я прям это, ванга, ванга. Костя, можешь, пожалуйста, кинуть, погодите. Можешь, пожалуйста, меня больше взять, Костя? Нет. Пожалуйста, кинуть, да. Нет. Ну, типа, Мося. Ура! А, так, мы, это... мы, мы дайте мне комить собаке мне, мне интересный вопрос. Дайте камень. Если... Yes. Интересный вопрос комить. Интересный вопрос. Мне, по идее, должен быть обсидием быть, ну, типа... Смотрите, а вот если и... я да юмки палки, Барк, а, ты где, скоро? дура? а где си сундук? Я это и хочу проверить. Так. Нет, мой. А, мышь, я зачем? мышь? Да я не могу. не -е -е -е -е. Забрал, а, ты ты ничего... забрал сундук, Люди... но не забрал вещи. Я, я, заб... я забрал сундук. Да, Тедди, портишь Я ловлю. Я собака, но стоп, пользоваться. Стой. Тедди, попробуй а. шалкер забери. Сейчас подожди. А он порт? соберется эти с ресурсами. Ну-ка, поставь. Нет. Нет, он будет пустой. Ха-ха-ха. просто... -ха -ха. а, шка... а, а, самое... а если шкатулка реально? Шкатул... Да, шкатулка просто как с из выпадут вещи всего лишь. Да. Пор... Поэтому ты иди. Не, Не почему... А, нет. Да. Да. Ладно. На этом закачайтесь. Это как все сегодня сюжет рассказывал. Чисто сюжет. сегодня. Сюжет. потихонечку. Вы поняли, что я сказал? А я сказал, всем дачи, пока. Есть возможность на канал. Я нашел интереснейшего. Всем удачи. И всем... Подписывайтесь на день, заходите в описании. Всем пока. Олег Лох.